Сегодня, значит, пришло то самое время делиться с вами отличным плагином Magic Bullet Looks. Он способен втиснуться во многие программы, но сегодня я покажу вам, как его установить, как им пользоваться в Premiere Pro. Золото этого плагина именно Magic Bullet Looks. Там есть какие-то дополнительные, но они могут у вас не активироваться, ключи могут не подойти. Не беспокойтесь, они отстой. Если у вас активировался Magic Bullet Looks, значит ставь лайк подпишись на инстаграм вот он будет здесь для того чтобы делиться в личных сообщениях полезными добрыми вещами мы же друг другу должны помогать правильно поэтому поехали итак мы в программе у вас архив magic bullet lux мы открываем папку magic bullet lux установщик и сразу же кейс вот ключи next вот мы здесь прописываем все эти ключи после чего next бла бла бла установили доверься все будет в порядке и лишнего ничего не установится. Не будет таких плагинов, которые вы установили. И там типа на весь экран крест или там вотермарк Такого не будет. Не боитесь. Так, я набросил шотики. И что у нас появилось в эффектах? Конечно же, это мы заметим. Если перейдем в видеоэффекты. Red Giant Color Suite. Red Giant DeNoiser. Red Giant Lute Boobie. Red Giant Misfire. В общем, тут всякие приколы. Начнем с первого. Колористы 2, да? Смотрим. Отстой. В этом самом, блин, в Lumetri Color... Есть, блин, то же самое. С чем нам это надо? В общем, тут есть Ну вот этот неплохой. В Red Giant Misfire. В общем, поковыряйтесь. Я замечал там какие-то VHS приколы такие. Типа -ста старая пленка там. И тому подобное. Какое-то дрожание есть, как в плагине Twitch, который вы можете посмотреть вот здесь по аннотации. Или в интернете. В общем, самый сок... Это, конечно же, Magic Bullet Luxe. Вот этот уберем. Мы набросили его на Shot. После чего переходим в эффект Controller э, В Edit. Я его скачал просто ради одного. Чтобы не заморачиваться с ручной настройкой одном, одного определенного эффекта. Сейчас я примерно покажу, как им пользоваться. Но есть видео, как им пользоваться. Посмотрите. Если вы потянете мышку влево, Здесь вы увидите готовые пресеты. Basic, Cinematic. Но они такие жирные. Лучше вручную, в Lumetri Color. Чтобы избавиться от этих эффектов, зажимаем и тянем вниз. Они пропадают. Мышку переводим в правую часть экрана. И видим всякие эффекты. Я использую часто вот этот хроматик, аберрация. Мы накинули, неважно куда, сюда, сюда, сюда. Например, сюда. И крутим вправо ползуну. Вот такой эффект. Это красный, зеленый и синий. Смотрим, что еще есть прикольно прикольно но ну, вау класс матрицу можно сделать такую что офигеешь в общем что касаемо вот этого прикола мы сделали вот так такую темку. 7 это много но пофиг финиш мы можем это анимировать например часики ставим сюда мы можем ставить маску прямо здесь кстати квадратная среди ухал, отпад блин только сейчас заметил эллипс В общем, вот такие дела. Мы вот так настраиваем, выставляем масочку. Скрываем это окошко. Ключики ставим 0, 100. 0. Смотрим. Вот появился эффект, потом он потух, например. И вы можете делать это как хотите, где хотите, с кем хотите, куда хотите. Ладно. Поэтому, блин, подписывайтесь. Классная вещь, классный плагин. Всех благ.